Добрый день, у него с маленькой распаковочкой три посадочки пришла. Номер не отслеживался, для что здесь. Ну, мне кажется, они две одинаковые. Какие-то тряпочки. А, это плащ палатка. А, для кого не плащ палатка, а дождевик. Там тоже дождевик. Это для вас. Он очень дешевый был какой-то. Сейчас я, может быть, в описании ссылку дам. А может вдруг не дождильник? Они почему-то в разных посылках высылали, но слово оно очень долго. Так что если вам нужен дождевик к летом, песня, точнее, доказывайте его сейчас. Все. А второй такой желтенький. Я уже только заказывал, качество хорошее. Написано одноразовый, наверное, будешь хочет. Здесь мне кажется берете для велосипеда. А где же он Это... Да, как я и думала, эти штучки, которые мы на велосипед, на ниппель надеваем. У меня такие есть. И светит здесь... Да, мы тоже видео. Я показывать не буду. здесь там может батареек нет. А вот. а по Все, вот такая вот у меня. Вот эти вот и копеечные они уже без батареек микро распаковка тут тоже с переходничком она как и на предыдущих одной распаковок я показывал подобные вещи вот все на это видео заканчиваю кстати будет ссылка на epm сервис на можно вернуть кэшбэк с каждой покупки там проценты таки большие вращаю 10 долларов Доллар обязательно возвращается, скажем, около 2 долларов. Подписывайтесь, можете ставить лайки.